Всем привет! Евгений Медведева стала победительницей финала Кубка России, которая проходит в Великом Новгороде. Она упала в каскаде тройной с Альфа в тройной Ридбергер в произвольной программе, но в сумме набрала 222,90 баллов. Второе место заняла Елизавета Тухтамышева, 221,19 балла, которая смогла чисто исполнить тройной аксель и откатала произвольную программу без грубых ошибок. Замыкая тройку Виктория Васильева, 208,75 балла. Станислава Константинова допустила ряд ошибок в произвольной программе и стала лишь четвертой, 206,67 балла. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня. До свидания.